приветствую всех зрителей моего канала сегодня мы с вами отправимся в киргизский хребет в ущелье алмалы где находится бывший пионерский лагерь рассвет специально для вас я подготовил мини обзор возможно кто-то из вас ездил сюда когда-то отдыхать и вам будет вновь приятно посмотреть на знакомые места в общем ребята следим за выпусками впереди будет много интересного итак поехали Располагается бывший лагерь примерно в 35 километрах от центра города Тарас. А начнем наш путь от Джамбульской ГРЭС, все ссылки на координаты мест будут в описании под видео. Едем все время по главной дороге, доезжаем до села Козыл Кайнар, проезжаем все село а также по главной дороге и едем в сторону села Жасуркен, а если вы вдруг сбились с пути, можно узнать дорогу у местных жителей. Они вам с удовольствием подскажут, как лучше проехать. После села Жасуркин выезжаем на горную асфальтированную дорогу. И по прямой она нас приведет до поворота налево. И вверх по дороге мы выезжаем к лагерю Энергетик. Вот за этим бугром лагерь Энергетик находится. Да, тут дорога раздолбайка стала вообще. Да она и была тут раздолбайка. Вот он сам лагерь. Вот сюда въезд. Ох, -мо, там, короче, смотри, что. Там целая погран застава, короче, парни. Походу, наверное, нахуй пропустят сюда. Лошадки идут, смотри какие. Не ну проедем? Да-да, не Да. Ну да. Мари сколько лошадок. Красавицы все-таки. Ну да. По 250 тысяч долларов и нет. Каждая. Итак, ребят, мы подъехали к погранзаставе. Дорога прямо перекрыта. Поедем по дороге левее. Хочу отметить, что в 2017 году меня не пропустили до лагеря без специального разрешения, которое выдавалось в МВД Республики Казахстан. Вот такие красивые пейзажи. Там вдалеке Кировское водохранилище. Оно находится на территории Киргизии. А там бывший лагерь энергетик, где я в детстве отдыхал. Даже не знаю, работает он сейчас или нет, но скорее всего не работает. Хочется в горы проехать, водопады посмотреть, за лагерем рассвет. Сейчас все поменялось. Пограничники поставили. Не знаю, сейчас поеду, посмотрю. Пропустят, нет. Так да, что машина ни хрена не едет. Ну, пойдем идем. Давай подержу. Че, безипой? Вот это у нас случилось вообще сексуальная тема. Просто. Mm. Мы сейчас будем заводить машину. Оба! Ну да, нагрелся. нагрелся. нагрелся. Это тряпка есть? Просто тряпка. Тебя, на, на, на тряпка. Нет, а мне, я понял, вода есть? Вода есть. Сейчас, давай. -то. Сейчас открывай. Давай, кабу бы открывай, без разок нагрелся. Рассос, да, перегрелся уже, по-любому. Mm -hmm. Я тоже думаю. В общем, все хорошо. Мой друг быстро разобрался с проблемой. Машина завелась, и мы стартанули дальше в путь. приключения чтобы доехать до лагеря рассвет сейчас вот под такой дороге едем раньше ездили вот по той дороге которая за ограждением погранична вот какая то есть дорога на нашу сторону не не не, не, не подожди туда. все русские не сдаются вот она дорога это чуть-чуть короче она осталась там, да? там даже а там... Как показано на карте, основная дорога перекрыта и уходит за границу, поэтому нам пришлось ехать вокруг по горн части по новой объездной дороге. При этом нас никто не останавливал, как в 2017 Погнали дальше к нашей цели! Потенчей скорее всего. О, смотри, спуск ущелье Да возьми, Рома, не сядет Быстрее бы Я бы, был, я бы там был да. Ты не торопись, Рома Я не вообще, вот. я кайфую Я просто сильно кайфую Я хочу воду нарубить ну, вода есть вон, вон, вон, вон, вон. Вода, да, но она вся там, Баур. На Киргизии. Киргизии. Смотри, яблоко. яблони. яблоня, да? Mm. Ну, вот все, что осталось от дороги, когда-то была асфальтированная. Сейчас вот такие вот колдобины остались. О, малеком. Отсюда вода Пройди, ну право, пройди О, давай, давай, барашечки Они, смотри, все это, пронумерованные а Вакцина, вакцина а есть Вакцина есть, да? Вот видите, барашки, вот там Которые стоят 50 тысяч у вас Можно сейчас ему налог 25-30 Я боюсь, можно вот лагерь, короче. Да. Да, только у нас туда что там вход платный, наверное, да? Граница, что все кончилось, жилодеты, да. я что-то. Так, тенечек чуть-чуть. Вот и лагерь, рассвет. Там он озеро, вот там вот оно это озеро перед лагерем здесь помню был железный катамаран или никак не катамарана железный какой-то плод да сколько же я лет здесь не был в этом месте обалдеть неужели я приехал Пойдем, Андрю. чай А это памятное для меня место, раньше мы здесь всегда начинали свои походы в горы, оставляли свои автомобили, снаряжались рюкзаками и дружно топали вперед. Последний кипят Бауру, тут дискотека раньше была. А? Да. Тут бассейн кажется вот, вот так наверх забраться там бассейн большой был вот бассейн раньше был рабочий функционировал сейчас как видите все тут заброшено вся плитка пообвалилась никому он стал не нужен никто за ним не смотрит Буду выкладывать в YouTube. Эм, ну, многим интересно, наверное. Раньше же все это было. Все здесь были. Да? Отдыхали. Кого-то да. ностальгия, может Я быть. Да. Вот, короче, да, наш, наш гид местный. Олег Маслован. Расскажите, пожалуйста, о казахстанских широтах, просторах. Как сами видите, природа, горы, чистый воздух. Чистая вода родниковая. Вот. Все, о чем могу сказать. все, что нужно Приезжайте. для здоровья. Согласен. Посмотрите. Спасибо за приглашение. Обязательно приедем. Вот он, арбузом, да? Арбуз идет. Арбуз, ты что так долго идешь? Тебе помочь? Еще скажи, Андрюх. Русский цыган и казахстан с ровем, да? Да. С одним моргозом. Блин, когда когда будем уходить, еще раз надо нарвать. Вот, яблочки нападали. Попробуем. Угу. Сладенькая. Угу. Вот корпуса от лагеря. Помню мы как-то даже ночевали здесь. Еще. и этот егерь должен жить территории без разрешения запрещено. вода по низу идет что его дома нету что ли были были Сулим! О, Сулим! Че, ну давай здесь сядем До водопадов походу без разрешения Лучше не ходить Я подойду Блин, э, Как тут все поменялось Просто вообще Просто некуда Все изменилось Что как пацаны, арбуз? Теплый, но вкусный это отлично. Андрех? Ага. Прохмет. Да, вкусный. Вкусный. В общем, сходил я до озера, через весь лагерь прошел. До водопадов не стал идти потому что там объявление что зона покоя животного мира без разрешения нельзя проходить по пути никого не встретил егеря тоже не видел хотел узнать можно ли до водопадов пройти но без разрешения я не осмелился идти потому что сейчас там непонятно пограничная зона киргизия Казахстан, там погранцы могут быть. Лучше, конечно же, у Егере спросить, можно ли идти, нельзя. В общем, не лезть на рожон, как говорится. А так можно было пройти. Там горы обалденные. Водопады есть. Два водопада такие приличные. И идти, в принципе, недалеко. Минут 40 от лагеря. Раньше много было туристов, отдыхающих. Летом, весной народу было много, посещаемость была большая. Водопады тоже были посещаемы. Но сейчас, увы, ребят, я не могу сказать. К сожалению, в этот раз не удалось попасть на водопады, но зато его себе в архиве нашел съемки 2008 и 2009 года. В те годы не было границы. И можно было спокойно ходить и в горы, и на водопады. Сразу извиняюсь за качество видосика, тогда техника была совсем другая. Площадь, базари. Да. Че вы, братец? Там как-то вот твои вот твои рюкзак вот эти... Да я просто показаю, что у нас будет. Вот я родничок нашел здесь в Давай, давай, давай! Смотри, какой костер А, <свят> Первый день мы поставили палатку, шикарное жилище для турпоходов. А теперь посмотрите на лоб. <связывая> Шикарные горы, не правда ли? Вряд ли вы такие увидите, даже по телевизору. Это редко, друзья. Теперь это <связывая> не ходит, только мы вот <связывая> Первоходцы, да? Туда невозможно. Покажи им обрыв. <связывая> на который мы залезли, вот этот спуск. Вы не поверите, что нам пришлось пережить. А вон там, там водопад моё... третий. Вот водопад. 161. -ый. Вот он течет, короче. Ну, всю жизнь так сейчас. На течет же. Вот это горы, а, Такие вот места здесь шикарные. Природа обалденная. Воздух чистый. Небо правда пасмурное, но ничего. Вот вокруг скалы я же стою здесь. Вот посмотрите. Кинка. Скалы. Молодец, а что, правильно. О, Место это. дислокации с гор спустились, да? А мы устали без базаров. Я домой хочу. О, о, лучок. Сейчас лучок обжарим, мы такой сейчас лыж домутим с этим лучком А Вот тут у нас будет столовая, короче. В общем, мы тут будем тату. Вот это наш дом там Вон там водопад Четыре дня, но ну, протусовались Че только не видели, знали узнали как Дорога домой да я вперед пролечу. Да, ну, да ну, нарды. Да? Да, нарды. Вот тема, да, ребята. Классно отдохнули. Бля, мне до сих пор я в шоке. Как мы так смогли бы? Все, топ-кадр. Всем пока. Мы, короче, едем домой, да? да? Все. Так, вот здесь мы отдыхаем сегодня. Что? Никто привет не хочет никому передать. Натусик. Да я так, ролик я делаю не так, не на меня. видео. Да. Ночью было очень тепло, сядет. Один Виталик, сними Виталик, а он один М. с лопатой ходит, дрова, рубит, а все стоят. Фото делают. Виталик, так что в... ты с Таджикистан там? Привет бабушке, прабабушки. Виталик, не хочешь пьед? Не было же минут 5 назад. Сейчас смотри, какая вот, там тоже хорошо вон откуда. Да, ништяк он тут. А вон он наш лагерь. Вот ущелье. Тут. красивый че в лес пойдем ух ты красота пещера природа тут вообще обалденная вот я прям над скалой стою. Речка сейчас. Ну вот тропиночка на третий водопад. Скалы. Вот тут местечко фрикционное. Классно. Так. Ждем дальше. Вон водопадище, -мо. Вон третий водопадище. О! Поставил, да, а мы еще не Все, все, приехали, да? да. Первый 100 метров показали оператору, оператору место. Оператор а должен быть всегда рядом Да-да, ну ты что, идёшь, нет? Да пошли с Элементами переправы Все там другу помогают, все другими, ну, как никогда Город сближает Вас снимает скрытая камера Пусть? Я вас всех снимаю. Видео на память. Да мы никогда. О, веточки, Что, братцы, вы проходите, да? Все, вот мы отдохнули. Теперь уходим домой. Ребята, ваше впечатление? Впечатлений было много, но особо хотелось выделить Это необычайный дух команды Мы делали все, можно одно целое Видео на память? Пошел второй, первый пошел, третий пошел. Ну а теперь я сам пошел. Ребята, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Хотел, конечно же, для вас заснять вместе с водопадом. С водопадами, вернее, но не получилось. В общем, здесь красотище. Воздух горный, чистый. Но дорога до лагеря разбитая вся автомобильная. Больше полпути идет вдоль границы по накатанной дороге. Она даже размытая местами. Бездорожье полнейшее хорошая дорога, по которой мы раньше ездили она сейчас на стороне Киргизии либо она в нейтральной зоне давно я мечтал съездить в рассвет в этом году получилось, и то мы пробрались технично сюда перелезли через забор, машину бросили возле въезда дошли скушали арбуз возвращаемся обратно Сейчас, может быть, на обратном пути встречу кого-нибудь из персонала лагеря. Если встречу, то спрошу, можно ли добраться до водопада. Но, скорее всего, нельзя. Либо, может быть, уплатить какую-нибудь денежку, но об этом ничего не известно. А где вы проходили? А? А. Нормально, нормально, нормально наш я думаю каждый здесь посещающий этот лагерь набирал здесь водичку кто помнит поставьте лайк Кажется, еще здесь была сцена раньше. Да, да, вот она. Вот сцена. Здесь проходили разные мероприятия. Когда-то здесь выступали отряды. Дети и их вожатые. Кто помнит, пожалуйста, поставьте лайкосик. Поддержите комментарием вот такая вот была сцена а там бассейн Мы отсюда транслировались видать фильмы разные я думаю в советские времена все отдыхающие хорошо помнят об этом сейчас к сожалению времена поменялись все поменялось все заброшенное стало очень жаль, конечно но ничего не поделаешь такова судьба здесь когда-то была дискотека все отряды собирались по вечерам здесь и у них были танцы все зажигали здесь да ностальджия ностальгия очень сильная. Верните меня обратно, люди. А это столовая впереди. Вот даже написано Хана. Когда-то все здесь питались. Ну, в общем, вот такой вот мини-обзорчик вам постарался специально для вас. Для тех, кто когда-то здесь отдыхал, да и просто приезжал в горы сходить, на водопады сходить. И сейчас вот вам небольшое видео, фрагмент про лагерь Рассвет. Еще раз хочу напомнить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте видеть ваша активность поможет подвижение моего канала и много людей смогут увидеть эти места я поднялся где столовые. не иду по лагеря потому что там что собаки какие-то лаят в общем иду по обходной дороге по верху лагеря известно там что за собачки могут еще и напасть вот. парни там ушли что-то не могу найти интересно не поверку пошли или поняли Хорош, хорош, хорош. Не лай, не лай на меня. Хорош, хорош. Сулим, салам алейкум. Можно пройти? Не тронет? там как, как мы там были думал ты там а ты сейчас что, здесь, здесь помнишь мы лет что-то 7 8 назад до да, приезжали угу. каждый год много приезжать да. всех запомнить форму и вообще это интереса у меня нет помнить а все забросили что... что тебе сказал не знаю все заброшено ворота закрыты есть. Есть, есть платный понял если отдохнуть хочешь ага. кайфануть хочешь порыбачить хочешь а порыбачить где рыбачить? вот ну вот так что тут есть? а ты вон начнешь посмотри, может быть, тебе дашь калакку? Нет, тут есть рыба, есть же, тут нормальная рыба, мы это горные, форелька, да, вроде а есть? А да, там где, сколько стоит? Yes. Ты человек стоит, человек, да, из трибунка 500, а кабинки, мобильники там, да. мобильники, мобильники нету здесь, понял, потому что, короче, лаби, потом тройка. Если свет был бы, я бы кабинки здесь сделал, понял, а без света, понял, ну, с людьми разбираться я не собираюсь. А это самое, до водопадов сейчас что, нельзя ходить, да? Кто тебе сказал? Ну, там таблички же. Нет. Вот, перед выходом на озеро. Я же тебе только сказал, платный тут есть. Черт, желт, нет, палки. все это тысячи. Ты заплатил тысячи деньги, иди хоть, короче, за водопад. За все? <плодил> не, ну я и узнаю, как бы. Я же не знаю, сколько лет нет, уже нет. здесь не был. Нет, там у меня на роднике есть люди, которые приезжают по 3-4 дня кайфуют. Ага. Понял, там стол стоит у них, короче, все дела, короче. Угу. Ну, в основном это ребята, спортсмены. В основном. Угу. Ну, они по 3-4 дня там отсыхают. Отлично. А тродник это ж туда, да, в правое ущелье, вот, да, вроде? Где вы были сейчас там, ага. короче, где стол стоит. Да, да, да, да. Там. Говь сюда, пожалуйста. Хочешь заехать, понял? заплатил а сейчас я тебе тебе я сейчас с тобой не беседую, понимаешь? Сейчас я могу тебе оштрафовать, понял ты? Сейчас я тебе могу создать великую проблему, понял но я не такой. Да я знаешь тебя, братан. Мы с тобой нормально же. Все, окей, я просто сейчас на разведку приехал. Много лет здесь не был. никогда разведчиком, понял ты? Ты сразу, короче, иди, короче, на стыковку. Ну и походу и на стыковку сразу. Ты что не увидел? Ничего не увидел. Это надо удочку кинуть потом. Ну да. А тут что это? Маринка, что это? Белый амор хороший слово. Самый большой такой. Амор. Ну, килограмм 7, наверное. Нормально. вас как зовут? Сулим. Сулим. Все хорошо. Короче, тысяча тенге с человека да. Все а Понял. Так можно. Понял Водопады сейчас как? Слабенькие, да, уже, наверное? Да нет, как идет, так и идет водопад. Так, все, отлично Ч, стартанем? Да Ладно, все, Сулим, я все, я туда заеду Как получится Да, все как идет, Бог все. даст Приедем, что? Рад был видеть тебя, братан. Давай. Давай, А, сюда Что, как пройдем? Вот давай вот так. Салам, Олег. А, скотину тут можно почти одно раздали. Видите, тысяешь одна надо их вот в эту сторону согнать. Они так будут долго, не все равно запара. Да, это помоется, главное, что не ударило ничем. по кашкам, по камням. Пофиг. Давай, давай, давай, давай. Отходи, ну-ка.